Всем привет дорогие друзья! сегодня я наказала ранее, тут полный вообще. И сегодня я буду прыгать. Давай. Нормально. Нормально сейчас прыгать. Теперь будем прыгать может быть опасно. Так, все, проверь. Нормально все. Ты живой. Вот нужно кстати, нет, вообще. Крутая. Сейчас мы пойдем подальше, и мы уже будем прыгать там.